Каждый утверждает, что это не его вина. Я не выполнила свой долг жены. Мой муж – великий человек. Если бы он не встретил меня, ему не пришлось бы разводиться. Такое было впервые. И когда я еще даже не оправился от того дня, она снова вернулась. Это моя вина. Надеюсь, я не разрушила его репутацию. В итоге она разводилась в зале моего суда шесть раз за два года. И каждый раз она брала на себя ответственность. Она была сильной женщиной, и я хотел узнать ее. Так все и началось, Вы Выходите за меня. Да. Но то, что у вас нет особых причин для брака, немного странно. Как вам идея ужинать со мной, как женатая пара? Вечер понедельника, среды и пятницы подойдет. Вы согласны на это? Да. Он никогда ничего не спрашивал и ничего не говорил. В момент, когда он раскрылся мне как человек, мое трепещущее сердце замерло. Он имеет право жить лучшей жизнью. И пока он остается рядом со мной, он не будет ничего делать, чтобы улучшить жизнь. Давай подарим. Лучший подарок лучшему клиенту. Вытащить его из этой жизни – это и будет моим подарком ему. Давайте разведемся Сеул, Ванкувер. 20 июня. На месяц позже? Это верное решение. Я правильно поступил. Саннен, Джимми Вы женаты? Да Когда вы женились? Пять лет назад Ее муж не знает, что она Джимми. Она явно пытается скрыть свою личность. Так еще и замуж вышла. Кольцо нет. У меня есть мечта. Жить за границей. Я хочу уехать туда, где меня никто не знает. И влюбиться по-настоящему. Я полилась антиверию. В Сеуле снег падает так, словно это пыль. Все, что я могу сделать для нее, это положить конец этому браку. Вы были моим лучшим мужем. Я хотела хотя бы раз стать для кого-то хорошим человеком. Что-то снова уходит. Странно. Ваш муж опасен. Долуна. Дорогая, я голоден. Долуна. Пойдем, поедим. Дорогая? Вы что, серийный убийца? Правда, убийца? Я госслужащий. Долуна. Давай зайдем. Долуна. Чем Долуна. вы займетесь, когда Долуна. уедете за границу? Хочу начать встречаться с кем-нибудь. Я была замужем много раз, но я никогда ни с кем не встречалась. А вы не хотели бы встречаться с кем-нибудь? Это не моя специальность, но я думаю, это мило. Что именно? А Обвидеть улыбку на лице человека напротив себя. Спасибо Вам не больно? Вряд ли это меня ранили Вы же Джин Хеми, единственная дочь директора Инагрупп. Мы уже встречались right. очень давно. Ее недавно поранили. Она была насквозь мокрая, в ужасном состоянии. Поднялась к Анхеджину, он ей помог. А я слышал, вас ранили. Просто небольшое происшествие. Сосед сверху помог мне. Вы в порядке? Конечно, ничего страшного. Цель подозреваемого, господин Конхеджин, а не вы, Ты случайно не социопат? Я уже везде обыскалась. Надо хотя бы попрощаться? Кто она? Она моя жена почему оставил меня одну? Я просто хочу, чтобы ты остепенился. Что за новость о том, что ты стал геем? Хорошо, раз ты так хочешь. Я не гей. Я женюсь на этой женщине.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 Кто знает, сколько эта тема существует. Лучше нажимай на ролик прямо сейчас. Всем удачи, всем пока.